Получил сегодня вот такой ответ от Окея, что они, оказывается, выдают бесплатные одноразовые маски, в чем в прошлый раз отказывались. А это у нас предусмотрено постановлением правительства 417 от 2 апреля. И вот ради интереса хочу проверить, а вдруг они действительно после моего обращения в книге жалоб и предложений стали выдавать такие маски. Ну, давайте подойдем на историю информации и спросим. Одноразовые маски у вас есть? Нет, а бесплатные Должны быть бесплатные маски А Ушакова это ваш директор? Она мне сказала, что вы даете бесплатные одноразовые маски Ну как нет, вот она мне пишет Мы вам на инфопункте Выдаем бесплатные одноразовые маски Вот она пишет Бесплатную маску ни салфетку, ни туалетную бумажку, бесплатную маску тебе выдадим. Вот подпись вашей Ушаковой. Ну, то есть, если я без письма подойду, то вы мне вот так до конца бы от, от, отказывали. Так это что это? Что вы мне вот выдали? Смотрите, люди, мне внутри одного пакетика выдали другой пакетик. Так это не маска, это, как вы сказали, салфетка. Вот салфетка. А есть у вас какой-то там сертификат на эту маску? Вот я на лицо, прям на губы ее буду тянуть. Я от вас оттуда далеко не слышу, вы еще отгородились, подойдите. Я прошу, вот вы мне предоставляете эту маску, есть какой-то сертификат на ней? Я же на лицо, на губы, на рот буду одевать. На ней. Вот. Смотрите сразу, сколько вариантов. Только что не было. На нас маски Вы если продаете товар, у вас на любой товар должен быть сертификат, разве нет? Я ошибаюсь. Есть товары, которые не подлежат сертификации. Ну, значит, должно быть э, определение о том, что оно. Письмо соответствие, о том, что не нужны сертификаты, правильно? В смысле, пить, подлежит он сертификации или нет? Нет, Фоте не написано. Ну, не на нем не написано. Говорю, от... Ну вы сказали Я только что, он должно быть написано. А где упаковка? Можете показать? Смотри в зале они продаются в рулонах. Это маска имеет. Это не салфетка. Там прям написано маска, не салфетка написано, а маска. Да, покажите. Я вас опять не слышу. Вы вот вы уходите, тут говорит, а тут еще у вас экран защитный? Маску оденьте, попросили вас. Так у меня еще не выдали. Вот и написано салфетки. Это же не маска, салфетки одноразовые. Я сейчас смотрю на буквы. Вот буквы я, я учил русский язык в школе. Салфетки. Одно... Так вы мне дайте на нее сертификат. Ну как я на лицо должен на это одевать? Я сейчас не в аптеке. Я не прошу стерильную. Я прошу просто сертификат на товар. Да вроде так положено. Да вроде так положено. Но вы мне хотите, чтобы я это на лицо одевал, без сертификата? Может оно вредно? Это вы И говорите. Я, это вы говорите, что это маска, но это салфетка. Не да. А там написано. Я вам за свои маски, маску? Пусть Ушакова за свои деньги купит. Она же вот это написала. Что мне выдадут не салфетку, а маску. Я вам выдала маску. Все, но я новую. теперь. Да, спасибо. За это, с этим разобрались, что это не маска, а это салфетка. Все, отлично. На вот этот товар у вас есть сертификат? Это что? Это у вас продается а такой? Нет государство но оно предоставляет вам не просто так привезли скинули и убежали они же документами вам привозят кинуть оно ну, безвредно дожидайте, безопасно дожидайте. безвредно безопасно можно приобрести в аптеке стерильно. а чтобы не убивали не грабили можно из дома не выходить по улицам не ходить чего вы пришли сюда Маски они бесплатно дают Берите бесплатно, вот пожалуйста Бесплатные маски В любом магазине вам обязаны выдать Бесплатную маску Есть, и они вам все их обязаны выдать Вот видите, мне прям письмо написали Выдают бесплатные маски У меня даже прям письмо есть Выдают бесплатные маски Сейчас вам еще выдадут Не переживайте. Что значит нет? Вот Варша Шушакова пишет, что всем покупателям выдают. Директоры Гипермаркета. Да? В любом да. магазине вы имеете право потребовать вам без. В любом магазине, в любом да. обязанном. В, в магазине, в учреждении, даже в аптеку заходите, или там в больницу вам обязаны маски не обслуживает, молодой человек, знаете? Если маски нет, я не обслуживаю. Дать на уши. А вы как-то сверху пытаетесь. Ну вторую завязочку сразу завяжите. Или через голову там. Даже не догадались. Вот такого ничего Сейчас быстро найдется. Ну так через нет через голову наоборот вы правильно вначале одевали вот, это... Да... Было, вот, вот а это вот теперь на голову ханило. да да нет нет вот как все правильно вот только вы как-то ну сзади пошибче надо завязать A few moments later. А теперь мне маску Я же говорила, должно быть письмо, вы спрашиваете, какое письмо? Ну вот оно, письмо. не а что вы это мне тогда с таким видом, какое письмо должно быть? Ну зачем водить заблуждение людей? Да. По его просьбе, да, статья 8, 9, 10 Закон о защите прав потребителей Ну, обязан а Сиюминутно Сиюминутно Незамедлительно, статья 18 Закон о защите прав потребителей угу. Спасибо вам большое Вот видите, можно просто получить Такую бесплатную маску Главное только настойчиво об этом попросить.